Александра бонина сейчас я вам покажу примеры самомассажа которые вы можете использовать в домашних условиях при остеохондрозе я вам покажу по два примера на шейный на поясничный и на грудной отдел позвоночника давайте начнем с шейного отдела итак первый прием для шейного отдела позвоночника сейчас я его сначала вам покажу а потом объясню как его делать и для чего итак смотрите Выполняется оно следующим образом. Руки располагаете под затылком и по направлению сверху вниз и к плечам проводите поглаживающие движения. Этот прием нужен для того, чтобы раскрылись капилляры кожи и мышц и улучшился крово- и от головы и шеи вниз. Второй прием для шейного отдела позвоночника выполняется так. Значит, располагаем подушечки пальцев рук также под затылком. При этом пальцы прижаты друг к другу. Располагаем и в том же направлении сверху вниз и к плечам начинаем делать вот такие вот круговые движения. Причем заметьте, что пальцы располагаем с двух сторон от позвоночника на шейных мышцах. И начинаем выполнять вот такие вот круговые движения, не торопясь, вот так вдоль позвоночника спускаем все время вниз, вниз, а потом здесь можно уже более крупное делать движение. Я в майке делаю, но в принципе лучше доделать с головой спиной, чтобы вы полностью руками чувствовали мышцы и кожу. И снова еще раз. После этого вы можете сделать пару движений на поглаживание. Тем самым слегка успокоить мышцы и кожу. Итак, переходим теперь к грудному отделу позвоночника. Итак, первый прием. Для него нам понадобится полотенце. Мы его сворачиваем в такой хороший канат. Лучше взять большое полотенце, чтобы было удобно держать. Вот мы его вот так вот свернули. Теперь заводим полотенце назад и начинаем по направлению сверху вниз растирающие движения. Я даже вот сейчас вот делаю и чувствую, как у меня спина, мышцы, кожа начинают очень хорошо разогреваться. Делать это по направлению так вверх и вниз, а потом... То же самое, только делаем в вертикальном положении. То есть начинаем от одной ухватки, переходить к другой. Потом руки мы меняем. И начинаем выполнять то же самое, только уже с другой стороны. Это очень хорошо разогревает мышцы, увеличивается приток крови, спина тем самым расслабляется. И получают больше кислорода и питательных веществ. Итак, второй прием для грудного отдела позвоночника. Его как раз очень хорошо и логично выполнять после того первого приема, который я вам только что показала. Значит, смотрите. Одну руку мы заводим или вот так вот, или вот так вот через шею. Как вам будет удобнее. Но мне, по крайней мере, удобнее вот так. Заводите руку за спину. Второй рукой слегка помогаете ей продвинуться чуть ниже, только не делайте это через силу. Заводите руку пальцы также плотно, подушечки пальцев прикладываете с одной стороны от позвоночника. Прикладываете эту руку лучше расслабить, чтобы мышцы с этой стороны были расслаблены. Прикладывайте вдоль позвоночника и начинаете делать круговыми движениями по направлению сверху вниз. Вот такие вот, вот такой вот прием. Делаете это очень аккуратно, мягко и при и при этом все равно с небольшой силой, чтобы чувствовать, как разминаются ваши мышцы и становятся им теплее. После этого меняете руку. Можете второй рукой немножко себе помочь. Руку опускаем, чтобы здесь теперь расслабились мышцы. Располагаем вдоль позвоночника. И такими же массирующими круглыми движениями делаем этот прием. Сколько достанете? То есть специально стараться вот туда перегибаться вот так ни в коем случае нельзя. Потому что в этом случае напрягается и позвоночник, и мышцы. А вы должны при этом сидеть ровно, и работает только ваша рука. Переходим к третьему отделу позвоночника, это поясничный. Для начала хочу сказать, что следующие приемы вы можете выполнять как стоя, сидя, так и лежа на боку. Как вам удобнее. Мне лично удобнее сидя, поэтому и буду вам показывать сидя. Итак, первый прием. Согнемся. Руки располагаем вдоль позвоночника в верхней части поясничной области. И затем по направлению также сверху вниз. Начинаем выполнять растирающие вот такие вот движения. Поднялись. Тем самым вы увеличиваете кровоток в мышцах, и в том числе и в позвоночнике. Это дает тепло, приятные такие ощущения и подготавливает спину, к следующему нашему приему. Итак, второй прием для нашего поясничного отдела. Остаемся в той же позе. Теперь руки мы сцепляем замок выпуклой частью к нашей спине. Располагаем сначала с одной стороны от нашего позвоночника, а также начинаем сверху вниз. Выполняем круговые движения, тем самым, массируя мышцы, которые располагаются вдоль позвоночника. Поднялись. Снова. Делаем это спокойно, в медленном темпе, но и, приятно, ну и при этом, чтобы, конечно, и ощущалось и тепло, и ощущение массирующего движения. И точно так же располагаем потом с другой стороны позвоночника и начинаем массировать теперь уже мышцы с этой стороны. При этом эти движения вам не должны приносить боль, а наоборот ощущение массажа и при этом тепла и комфорта. Закончить этот прием можно легким поглаживанием спины. Можно вот так вот. Сначала поддонью, затем тыльной стороной. Выполняйте ежедневно эти приемы по 2-3 минуты каждой и буквально через неделю вы почувствуете, как в вашей спине станет легче. С вами была на связи Александра Бонина. До встречи!